Приветствую вас, друзья! Сегодня у меня для вас отличный триллер. Обычно я рекомендую или не рекомендую фильм в конце обзора, но ради этой картины решила изменить своим правилам. «Пропавшая» – октябрьская новинка от режиссера Джона Хаймса. До этого фильма он в основном специализировался на сериалах, Наследие, древние, полиция Чикаго, Нация З. Многие довольно успешные, но все-таки работа над сериалом в составе группы режиссеров сильно отличается от работы над собственным проектом. И он удался. Недавно в жизни Джессики произошла трагедия. Погиб ее муж. Девушка больше не может оставаться в доме, где все об этом напоминает. Она собирает вещи и уезжает, чтобы начать жизнь с чистого листа, оставив позади родителей и друзей. В дороге ей встречается автохам, по вине которого Джессика чуть не попадает в аварию. Позже водителя той же машины она замечает возле отеля, в котором ночевала. Он подходит извиниться за происшествие, но девушка чувствует неладное и уезжает. Она подозревает, что водитель оказался здесь не случайно. Худшие опасения сбываются. Мужчина начинает преследование на безлюдной дороге. Фильм ужасает своей реалистичностью. Пустые дороги, одинокая девушка и мужчина, чувствующий полную безнаказанность. Позже действие переносится в дикую природу, где и начинается настоящая борьба за выживание. Да, кино с похожим сюжетом уже есть. Но, в отличие от большинства подобных картин, в этой героиня ведет себя разумно, действует быстро и логично. Она сразу понимает, что помощи ждать неоткуда и рассчитывает только на собственные силы. Здесь работает эффект полного погружения. Оператор точно знает свое дело. Кажется, что вместе с героиней бегаешь по лесу, захлебываешься в ледяной воде, испытываешь нестерпимую боль и панический ужас. За происходящим на экране наблюдаешь как будто в реальном времени. Если не брать в расчет редкие эпизодические роли, то основных актеров двое. Весь фильм построен на их противостоянии. Джессипу сыграла Джулс Вилкокс. Ей прекрасно удался образ, обьятой страхом, но способной трезво мыслить женщины. Никакого раздражающего нытья, нелепых разговоров и странных поступков. Маньяку, которого исполнил Марк Минчака, даже имя не дали. Это скорее собирательный образ. Мужчина за 40, в очках, со старомодной прической, неприятной растительностью на лице и пронзительным взглядом. От такого любая захочет бежать, куда глаза глядят. По-моему, актеры выступили очень достойно. Конечно, антигерой Менчаки вызывает сильную неприязнь, но ведь это одна из граней актерского мастерства – быть милашкой в кадре куда проще, чем быть злодеем. Скажу еще, что фильм представляет собой ремейк шведской картины «Потерянная» 2011 года, но в данном случае европейская версия определенно уступает американской. Советую всем любителям остросюжетных реалистичных триллеров.